Здорово! Сегодня мы будем апгрейдить вой, драгонлор, медузу и даже редкую наклейку титан Котовиц 2014 -го года. Погнали! Всем привет на балике 7000 долларов, это Hellstore, ссылочка на сайт будет находиться в прикрепе, там же халява, скорее всего, на доллар, но я постараюсь побольше для вас выбить, сразу, кстати, можно залететь в коинфлип, пока рассказываю, что там будет, и, конечно, каждому новому пользователю Hellstore дарит по 2 доллара за регистрацию, ну, прикольно, халява, короче, ссылочка в прикрепе, заходи, переходи, забирай, и я вот, блядь, не забрал я. А сегодня что хочу сделать? Ну, для начала, тут прикольные коинфлипы, и хочу их все. Проебать. Ну вот скажу откровенно, потому что чаще всего, все-таки, к сожалению, человек Ютуб, кстати, приписку добавил, и что-то она особо не помогает. К сожалению, чаще всего человек идет нахуй, ну вот, ну серьезно. И вот, блять, в очередной Я не понимаю, блять. Нет, смотри, мы реально приебали уже два конфлипа если вебем третий, ну это будет... Пиздец. Забрал чисто все коинфлипы, решил залететь. Получилось как-то хуйня, там, шотчик в другую сторону пошел. Ну, бля, ладно, хоть это забрали, на том спасибо. Больше на 500 баксов ничего нет. Ладно, стонкс нет определенно. Ну, тем не менее, вот это все мы дело продаем. Продать. Да, инвестиции себя не окупили. Короче, сегодня хочу хочу поапгрейдить. Именно по апгрейдам пойти. Сразу накупаем, накупаем, напокупаем. Короче, берем скинов по 400 долларчиков. Скинов, кстати, получится много. С тем учетом, что у нас 6500 долларов. И это... И это, ну, вот так вот это. Делаем каждый скин сначала. Сначала x2, а дальше уже как пойдет. Главное, чтобы x2 побольше скинов зашло. Я сегодня хочу прям посмотреть, знаешь, сколько можно сделать, удалить, сколько можно сделать, если фигачить по x2. Ну, типа, вот, сколько апгрейдов может зайти. У нас уже два зашло. В принципе, сейчас мы должны быть в нуле с тем учетом, что до этого мы проиграли. Блять, крестик, как нажать? Крест... А как, где, где крестик удалить? Во, ништяк. Поехали дальше, x2. В принципе, можно выбрать было бы все скины за раз, но не, хуйнять типа, проиграю и все, и пиши пропало. А в данном случае по одному это, в принципе, приемлемо. И у нас уже, слушай, у нас первый луз. У нас первый лус, а в инвентаре 7600 баксов. В принципе, неплохо. Если мы сейчас дальше пойдем такими же шажками к плюсам, ну, все, вот Coinflip пошел, не везение, здравствуй. Ну, нифига, нифига подобного. Е едем дальше. Все-таки нужны выигрыши. Вот, пожалуйста. Пока что, пока что, все-таки по апгрейдам все идет вообще гладко. Давай-ка мы попробуем, бля, ну вой, не вой это жестко, я, пожалуй, все-таки вой не буду, нафиг не хочу. Вот X2, да. Пока что все скинчики на X2, как изначально было говорено. По итогу у нас уже 7700. Ну вообще, вообще неплохо. Мы теперь убираем и дальше, конечно же, будет интереснее. Так, у нас сейчас один предмет, да, все в порядке. По 42 процента идем. Бля, еще один заход. Кайф. Ну слушай, 8к баксов. Неплохо. Вот каждый ролик. Я по Хелстору делал барабан Этот колесо, x50 там и так далее Проебывал, ну а вот апгрейды Здесь заходят, я прям это понял С видосов, что апгрейды, бля, ну идут Ну вот это вообще шикарно, m9 байонет Выпал, вкусно, вкусно, вкусно Здесь не поспоришь, так, это все дело мы убираем Подожди, мы что-то тут, блядь, накашеварили По-моему, 8800 это не заход А это тоже заход? Так у нас 9 баксов, Слушай, меня это вообще радует, ну скажу честно. Мне интересно даже посмотреть. У нас, в принципе, сейчас есть очень много накрафченных скинов. Осталось 1, 2, 3. Три скина не скрафченных. Но все-таки раз э, на то пошли, поэтому крафтим все. Но сейчас должны быть лузы, скорее всего. 9-300 баксов на балансе, неплохо. Ну, в скинах я имею ввиду. Сейчас, наверное, блять, да, нифига не лузы идут. Смотри, мы идем дальше, вообще неплохо. Так, Лили убираем. Совабки крафтим Бит фейт, который... Блять, зашел! Хорошо, 10 тысяч баксов есть, прекрасно. Че по итогу, смотри. Амфибия, Омега, Кримсон, Веб, Гамма, Доплер, М9, Вулканчик, Статрек, ФН, Фейд Керамби, Доплер, Талон, Найфа. Ну, короче, ты видишь. Дальше апгрейдить, ну только уже на крутые скины. О чем я говорил в начале ролика, Вой, ДЛ, Медуза и тому подобное, и так далее. Но это по 20%. То есть, есть, наверное, смысл делать крафт из двух скинов. Но это опасно Давай сначала посмотрим, что по коинфлипу Блядь, а есть интересный флип. И в целом, если я продам один скилл, скилл, скилл, блядь, которого нет Если я продам один скин, и мы залетим на 572 доллара Надеюсь, что ничего криминального не случится Потому что еще можно забрать Подобрать скины, вступить Погнали! Здесь графит прямо с завода Здесь ультрафиолет, стилет после полевок И флип-нож, минимально поношенный ультрафиолочка Бля, я уже... А, нет, с этим я не играл Осуждаю, кстати Да, бля! Ну не буду я в больше в CoinFlip заходить. Вообще нет, не идет. Нафиг. Не, не хочу, не буду. Что у нас по колесу идет? По колесу красных не было. Можно, в принципе, и в красный попробовать потыкать. Так, человеку лишь бы куда-нибудь потыкать. Ну, давай, ладно, попробуем потыкать. 400... Где здесь? Вот, до 400 долларов выбрать пару скинов, купить. И засунуть их на красное. Я не успею. Если сейчас выпадет красный, это будет... Это будет плохо. Это будет очень плохо и обидно. Ну, надеюсь, все таки красное не залетит. Найс, красное не залетело. Слушай, у меня сейчас такой вот прям предикт хочу сделать на Red. На 600 баксов это будет 3000 долларов в принципе норм если мы занесем но блядь, шанс конечно минимальный вы сказали всем что у меня нет шансов на одну ставку в принципе на красный такой а там x50 залетел я только сейчас допер чекай x50 зашло нормально нормально эти Заебись Давай, короче, X5, 3000 долларов надо сделать Давай, X5, X5, X5 Стоп, где-нибудь на красном, блядь, пожалуйста Ну, ясно, нахуй, нет Колесо, все, это, это уже прошлый век, все-таки апгрейды Сейчас тач Ну, что, поехали? Чё, блядь? Тянуть-то Так, минус один скин Один стингс Минус один скин есть Вообще прекрасно, давай дальше Сначала принц, короче, надо скрафтить Найс, принц есть. Я вообще хочу, медленно, наверное, верно, как, в принципе, повторюсь, договорил вначале, закрафтить все скины, которые здесь есть. Не знаю, насколько это реально, но, тем не менее. Сейчас на очереди Вой, который зашел! Есть! 11 тысяч баксов. У нас принц, вой и фейт. Блядь, вкусно. Давай-ка пробуем стикер Титан ебануть. Если еще он... бля. Ну, слушай, вот... Я очень много минусовался на холлсторе последнее время 12к баксов, блять Ну неплохо Ну вот, ну не не неплохо, а охуенно Еще, ну блин, остановился бы Еще бы Мармал Фейд был, ладно Бывает, блин, давай попробуем все-таки его закрафтить Почему закрафтить? Это называется заапгрейд. Да Даже, кстати, если мы сейчас все вот эти скины въебем Ну, скажу как есть, да, с матюком это нужно выразительно То нет, нифига Ну все, 12к баксов Там почти 13 даже а, подожди, 11500, ну, бля, короче, все заебись Ебанем последок Драгонлор, напоследок, не ебанем Драгонлор Слушай, ну вот из этого, да, что у нас, принц, стикер катавица 14, принц, ой, принц, я уже говорил, вой, Марбл Фейт, с этого что можно сделать? Можно наделать, бля, можно, знаешь, в принципе, сделать вот так ну вот, вот как-то так, то есть обменять Marble Fate, да даже взять очень много скинов по 400 баксов, ну вот прям всю эту страницу выделить. Я не знаю, что из этого получится, но тут 12 крутых ножей с перчатками. Давай попробуем. 13 скинов, блядь, они не зашли. Я хочу разменять реально на вот такое количество скинов. Получится ли? Вопрос. Но хотелось бы, прикинь, чисто 13 ножей. Так, мы выбираем принц. Мы уже плюсанули, поэтому можно ебашить контент. Давай-ка даже вот. Да, 9 предметов, один из них нож за 1700. Все, блядь, ну вот чека и начало сливать. Вот ебай... Так, если что, мы хотя бы вое оставим, А то все слить так бы не хотелось. Я хочу выбрать очень много скинов. Потому что получается прикольно. Типа, э, ты один скин меняешь на много. Блять, Ну, типа, прикольная тема Смотри, 42%, давай даже сделаем Вот так, 38 Ну, хоть один апгрейд зайдет Найс, смотри, у нас 10 скинов сейчас Блять, просто 10 ножей Это 9, до 300 баксов А если, опять же, взять сейчас Все вот это, да, дело Ну, вот так хотя бы, чтобы какие-то скины остались При проигрыше И, опять же, сделать что-то вот Ну, что-то условно вот такое Это 80%, подожди, а мы здесь что выделили? У нас скинов на сколько? Еще раз. Так, на 3600. Правильно? Правильно. А, ну это медуза. Еще можно еще одну медузу. Фейт нож. И допустим вот так. Вот так уже будет поинтереснее. Бля, лишь бы оно сейчас... Оно зашло! Вот сейчас будет красота. Чекай! Просто проверяй. Смотри, блядь. Ну вот две медузы. Это... Все, это 13 кабаксов уже. Уже можно прям... Ну это хорошо. Ну вот это уже хорошо. Давай-ка мы оставшиеся относительно во дешевые скинчики заапгрейдим сейчас. Не знаю, получится нет. Ну, типа, скины до косаря баксов Драгон лор, это 50%, если мы выбираем Еще какой-то, например, фейт Это 36, попробуем, не зайдет, скорее всего Но, блядь, попытка, перепытка На балансе осталось 13 тысяч долларов Бля, может, все-таки рискнем, давай вообще Сейчас пробуем всего сделать, ну, жестко, ладно Вое ставим, 6600 баксов Ебать, вот, реально, погуляем просто на Все, 65, 57 Ну, 45, ну, ладно, 41% Бля, это вообще было зря ну, такой получился видос, по итогу у нас остались перчи и вой, я думаю, все прекрасно понимают, что балик выданный, и сейчас пойдут разоблачения в комментариях, я говорю это все сам, ну, ролик рекламный, есть ссылки, это все логично. На этом все, всем огромное спасибо, блин, Но до 10, до 13к долларов сегодня получилось дойти, я давно так же хорошо не гуляли на хеллсторе, поэтому вот такой видос. Всем огромное еще раз спасибо, халява в прикрепе, всем пока.